мир это испо сезон 15 16 новинки хотя можно ли говорить в данном случае новинки здесь все новинки это фирма которая наверное если кто-то и где-то и видел то наверно только в каталогах на каких-то сайтах каталогах и так далее но ну ее реально нигде и не было ничего неизвестно это любимый формат американских лыж а индустрия в америке как на немножко другая немножко не так развивается как в европе там достаточно намного больше просто кастомных лыж, то есть людей, которые делают лыжи руками в гаражах, небольшими парсиями. Но зато они все них делают как надо и как должно быть, то есть вот первая же лыжа, которая вот, собственно, не попалась И я не знаю даже, зачем можно докопаться в ней, потому что в ней форма продуманная понятная, жесткость понятная Ну вот все, как я люблю, скажем так, да, я понимаю точно, что вот для некого такого расслабленного фрирайд-катания Вот это очень отличный вариант Вообще речь идет вот об этой фильме Мэйер. Теперь она будет представлена евро... и в Европе. Появился европейский дилер, честно говоря, лыжи мне ее нравятся. Возможно, как-то мы тоже попробуем, подумаем, что-то может быть придумаем. Описывать э, линейку этих лыж я не вижу никакого смысла, потому что, ну как бы, во-первых, эти ребята могут делать все что угодно. Во-вторых, все лыжи здесь настолько, вот они какие-то все вот. С одной стороны какие-то мультизадачные, с другой стороны для, для настолько для... широкого применения они все то есть они все какие-то такие универсальные на все то есть это вот и парково и универсальные для жесткого и для не жесткого они все отличаются только пожалуй там ростовками ширинами но кому интересно просто посмотрите в каталоге история только в том что как бы да вот эта фирма появилась что я хотел что, что я хотел сказать то что она появилась о ней можно размышлять те кто в европу может ее теперь искать Будем пытаться находить ее на тестах, но ну, вот по ощущениям, вот лыж, по тому, какие эмоции они дают. Вот так вот теряем руки, достаточно, все очень хорошо, интересно, очень хочется покатать. То есть никаких таких сдерживающих факторов лично у меня в отношении к ним нет. Ну попробуем найти их на тестах, уже практически договорились об этом с поставщиком. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, встретимся на склоне, пока!